А давайте поговорим о том, что значит быть собой. Иногда встречаешь такую фразу, «Ой, надо принимать себя такой, какая ты есть!» И заметьте по моему тону, Обычно это говорят уставшие женщины, которые пытались что-то из себя изобразить, в их понимании очень нужное и важное для мужчин. В итоге, как сказал один мой клиент, полгода мы прожили счастливо, а потом она стала самой собой. Да ну ее нафиг, извините за мой термин. Дело в том, что быть собой... И сейчас не так редко встречаются именно эта информация. Человеку не то чтобы не так-то просто, а ему крайне сложно понять, что быть собой это не одна какая-то роль. Это быть собой как сын быть собой как работник быть собой как мужчина быть собой как муж быть собой как и так далее да? мы все играем несколько ролей и если я как психолог то я как жена это совершенно разные роли. Где-то они могут пересекаться, где-то нет. И это все будет я есть, это все будет я сама. Быть собой очень для многих людей означает не очень комфортные и для себя, и для других людей вещи, очень нересурсные вещи. Люди, когда говорят «быть собой», почему-то больше имеют в виду недостатков. Чем достоинств Почему я так говорю? Фразу «надо быть собой» я слышу в своем кабинете не так редко Но эти же люди на вопросе «ваши достоинства» Очень большое имеют затруднение То есть, почему люди думают, что быть собой — это показывать свои недостатки? И они уверены, что это они правду другим людям сказали. Я маленький, горбатый и мало получаю. И это правда. А есть еще другая правда у этого же человека. Человек любит экстрим, у человека много адреналина, много энергии. Он вообще увлекается парашютным спортом. И согласитесь, даже тон, с которым я это произносила, с ним уже интересно знакомиться. И с этим человеком он тоже это он. Он уже производит совсем другое впечатление. Хотите быть собой, узнайте себя, познакомьтесь с собой. И первое, с чего стоит начать, это все-таки с достоинств. Вы знаете, когда одна женщина 65 лет звонила своей подруге узнать свои достоинства, первое, что я подумала, человек прожил всю свою жизнь, не зная, что в нем хорошего. И если я не знаю, что во мне хорошего, тогда, если мне об этом говорят люди, я не верю. Если я это вижу в других, я это не замечаю. И если я не знаю, что во мне это хорошее есть, я это не показываю. И самое печальное, я это не использую. Вот для чего нужно быть собой. И если я не танцую в балете, то, наверное, не стоит много усилий класть на то, чтобы начать танцевать в балете. Я сейчас говорю лично про себя. Но совсем другая ситуация, когда человек всю жизнь мечтал танцевать в балете. Возможно, это того стоит. Сейчас очень модная тема, поиск предназначения, реализация и так далее. И знаете, что самое удивительное? Как правило мы занимаем именно свое место. И мы находимся именно там, где мы должны находиться. Однако... Если у нас начинаются кризисы, развитие какие-то неприятности, согласитесь, это бывает всегда и у каждого, и на каждом рабочем месте, нам вдруг кажется, что мы что-то не так делаем. И если мы здесь сконцентрировались, и если мы замечаем только недостатки в данном месте, естественно, нам хочется его покинуть. Человек всегда ищет, где лучше. Поэтому попробуйте посмотреть на стакан по-разному. Да, бывают моменты, когда он наполовину пуст, а бывают моменты, когда он наполовину полон. Будьте собой, выходите в тот момент, когда он наполовину полон. Позволяйте себе позитив, а вот это уже ваша задача. Вы сюда пришли для счастья, вот и позвольте себе счастье.